Всем привет! Вы на канале МД Гулькевичи. Предлагаю посмотреть видео-материал о правилах госпитализации больного при карантине 16 апреля в городе Гулькевичи Центральной больницы. Для лечения пациентов с внебольничной пневмонией в усть Лабинской ЦРБ развернут межрайонный провизорный госпиталь. Он рассчитан на прием пациентов из Кореновского, Денского, Тбилисского, Гулькевичского и Выселковского районов. Все коронавирусные госпитали оборудованы аппаратами для компьютерной томографии и искусственной вентиляции легких. Больницы будут работать в закрытом режиме, а врачи будут проживать на их территории, в таких условиях уже работают инфекционные больницы. Всех больных с первыми симптомами будут доставлять в госпитали бригады скорой помощи. А как без мата? без справедливости? Бабушке осталось, наверное, ради? Может, больше? Дай бог. А ее в коронавирус. И переоделись специально. Зашли-то без масок, без ничего вообще просто. Я оделись. Вот наша бабулька. Они приехали без никто. И только сейчас это все одели. Буквально. И считаю, что у нее короны. Пневмония двухсторонняя. Деностолетняя. Она бы двух дней не прожила предусмотрено пневмонии. Без температуры без симптомов. Вот так забирают города Гулькевич, но Слабинск. Людей. Вот это а посмотрите. Вот эти номера запомните. Эта машина приехала буквально через 40 минут с Услобинской типа. Которые тут где-то тут находится рядом. Ну так старый ковы. Это всю типа... полная нет. реальный факт. О, идет в масках, это без... расставился. Ну и че? Вот ты думаешь. 90 лет бабушка. Четыре года дома лежала, не выходила никуда. Ни в Италии не была, ни за границей, ни разу в жизни. Вот за делали. Они вот так и делают. Без никаких показаний, ничего не показали. Просто сняли. Ни на какие вопросы просто. просто сняли. Типа, как они сказали. Рентген, легкий. И не оказывается второе понимание. И врач за 5 минут прям это определил. Никто в жизни такой не определял за 5 минут. А он наверное, гений такой. Науки. И все. И машина приехала буквально через 30 минут. Со Слабинской. Вот Очень просто. Так что вот, смотрите, вот так вот каждого может подтверждать. Вот такой беспредел. Надо вот все. Тут-то а где-то как-то все неправильно. Возобновить. О, девочки вышли, пох. Они вышли в костюм, а этим вообще насрать. Ну и в чем проблема? А? вот они убежали. А? вот так вы смотрите. -то... А? Только этого не было. Приехали, стояли вот в приемном покое, без никто. Если потом что-то там они там прозреют, что там как-то там бабушки 90 лет. И вот, получается, ходили так, без ни ничего, без всяких защит и так далее. Ну это вот такая вот машина. И находится она где-то процентов недалеко от города Горькович. В Кропоткине, не может где-нибудь рядом. Ну непонятно с Лабиской она приехала.